Видите, все подвисает. Компьютер не очень тянет. Чуть громче. Вот вы обленились, раньше вы танцевали на ну, Ева сейчас тут за всех потанцует. Такси у подъезда уже полчаса, телефон разрывается. И вроде бы все решено между нами, и я ухожу. Вот, ребят, вопрос, как вы думаете, напишите в чате сейчас живой этот звук, пререкорд или вообще фонограмма? Есть ли у вас какие-то мысли и варианты на этот счет? Потому что в прошлом эфире мы с вами... Слушали Полину Гагарину и думали, да, размышляли вместе, живой это звук или это пререкорд, или возможно даже это фонограмма, и почему Полина вдруг стала петь под пререкорд и так далее. Мы с вами это обсуждали. И не пришли к единому заключению, к единому мнению, хотя вот в сегодняшней подборке у меня есть видео Полины с того же, ну как бы выступления получается, в ту же одежду она одета, поет она песню ⁇ Обезоружена ⁇ и там, ну на 100% живой звук, по крайней мере, в куплетах на 100% живой звук, ну вот такие дела. 100% поет она вживую, не про рекорд это ни в коем случае, и уж тем более не фонограмма, то есть слышно, что Ева поет исключительно ну вот здесь и сейчас. Но какая здесь у нее динамика? Во-первых, динамика громко-тихо, то есть то более тихий звук, то более громкий. Да? То есть, казалось бы, такие вещи очевидные, но когда вы вот только подключилась, здравствуйте, все, привет, привет всем, я буду смотреть немножко в ту сторону, потому что там экран с вашим, с чатом. Смотрите, здесь какая динамика идет? Динамика громко-тихо. Казалось бы, это очень такая очевидная вещь. И ее, ну, как бы вот, сложно не услышать, но когда вы сами берете какую-то песню, ее разбираете, вы часто на это просто не обращаете внимания и поете все, ну, плюс-минус, на одном уровне громкости. И когда вы поете все на одном уровне громкости, но, и если даже вы используете правильные вокальные приемы как у артиста, что получается? На выходе звучит, ну, как-то не так, все равно, как-то не так, как у артиста. А поэтому... Я вообще классику слушаю, и эту певицу слушаю чуть ли не впервые. Ну, смотрите, я педагог по эстрадному вокалу. Я, честно могу сказать, не в обиду всем классикам, не очень я понимаю оперу. Мне сложно слушать, хотя именно музыку классическую я очень люблю. И вот до пандемии, до беременности, рождения ребенка я регулярно просто ходила в Дом Музыки, Международный Дом Музыки в Москве, именно слушать классику. Очень люблю это делать именно живьем не в записи, но вот с вокалом оперным у меня любовь пока что не случилась, может быть до этого надо как-то дорасти и так далее, и вникнуть, но вот так, поэтому, конечно, дать какие-то комментарии по классическому пению ну я, увы, точно не смогу, поэтому я берусь за то, в чем я разбираюсь. Давайте дальше. Итак, динамика. То есть, получается, если даже вы спели правильными вокальными приемами, но не использовали динамику громко-тихо, уже будет другое звучание. Здесь Ева использует, конечно же, динамику громко-тихо и динамику вокальных приемов. У нее идет вокальный нос и микс. То есть, вот эти все заходы наверх интересные, она делает миксом. Причем у нее микс очень чистый, очень красивый, очень звонкий, очень узкий. Да? Вот узость ну, на 100% здесь работает. И вновь с уюта поезда самолета, я словно на отдых. Вот здесь словно. А рядом проходят чужие, которым родными не стать. Но эта любовь подлила мне жить на до и на после нее. И если отпустишь, что я упаду, и мне больше встать. Тебя я нашла. Себя Себя потеряла. Здесь, конечно, полностью вокальный нос. И да, всем привет, кто присоединяется. И мне вообще нравится, как Ева себя ведет. То есть я не фанатка, честно говоря, Евы Польной. Я вот ее давно уже не слышала вообще о ней ничего. Где она и что она? И тут захожу на канал Авторадио, смотрю, вот она, Ева Польна, там какие-то новые песни. Хотя мне кажется, у нее песни все плюс-минус похожие, одну на другую, но даже не в этом суть. Вот какой-то исходит от нее позитив. Да? Вот те из вас, кто хотят стать артистами, свою музыку, записывать ковыра, вы думаете всегда не только о каких-то технических вещах, что вот, мне надо еще научиться петь вот эти там десятиэтажные мелизмы и растянуть свой диапазон там до каких-то невероятных размеров. И только тогда я запишу свой первый кавер, который увидит 10 друзей, и только лишь два из них поставят лайк, а остальные подумают, чего это он вылез и записывает тут какие-то ковыра. Зачем все это надо? Поэтому, друзья, если вы хотите заниматься творчеством, занимайтесь и в первую очередь думайте не о технике, а о том, что внутри у вас, для чего вы вообще поете, выходите на сцену и что вы, ну как бы несете в мир. Вот Ева это пример того, что не какие-то там глобальные у нее сильные вокальные данные, да, и в принципе вот в песне ничего она такого супер Крутого и техничного не делает, но насколько она сама как бы зажигает, кайфует от того, что она делает, и этот кайф передается нам. Давайте посмотрим. Ну, же, ну, я жила, я ну вот, такой вниз. Мало, как мало не будет тебя, как мне тебя мало. Ну вот на слово мало, не последняя, а предпоследняя, она четко зашла в микс, причем микс такой мягкий, без напряжения, без всяких каких-то там моментиков и так далее, да, все очень спокойно, очень лайтово, и видно, как она получает удовольствие. И вот слушайте, да, что это живой звук, то есть это не какая-то там запись и что-то такое, да, то есть это абсолютно, ну, как бы идет живой звук, живой звук.